Добрый день! В предыдущем видео я рассказал о том, каким образом можно онлайн подать заявку на признание безработным и на получение пособия по безработице. В этом видео поговорим о том, какой размер пособия безработицы можно получать в текущих условиях. Под данным видео найдете ссылку на статью, в которой я опубликовал таблицу, в которую свел полностью все размеры пособий, которые на текущий момент были устанавлив... Вернее, которые устанавливались в России, начиная с 2005 года. Таблица небольшая и буквально в течение одной минуты можно посмотреть в ретроспективе все размеры пособий по безработице, которыми нас баловало правительство Российской Федерации. Итак, быстро пробежимся, начиная с 2005 года. Минимальный размер пособия в 2005 году составлял 720 рублей, максимальный 2880. Данный размер пособия держался в течение 3 лет, 2005, 2006, 2007 год. В марте 2008 года правительство повысило минимальный размер пособия на целых 61 рубль. Он стал в размере 781 рубль. Максимальное пособие было повышено до 3124 рублей. В этом же году, в декабре 2008 года, правительство еще раз повышало размеры пособий по безработице. Если вспомним, то 2008 год – это год финансового кризиса. По всей видимости, наше правительство таким образом позаботилось о безработных. Целых два раза за год, повысив им размеры пособий по безработице. Однако, как видно далее, с 2009 года на протяжении... 10 лет до 2018 года, установленный в 2008 году размер пособия не менялся. Иными словами, государственная щедрость в 2008 году была исчерпана. Только в 2019 году были повышены размеры пособий, минимальное пособие повысили до тысяч. максимальное пособие повысили дифференцированно, граждане предпенсионного возраста получали 11280, все остальные категории граждан – 8000 рублей. Надо полагать, что при установлении данных дифференцированных размеров максимально размера пособия, наше правительство исходило из необходимости сгладить негативное влияние пенсионной реформы. Не знаю, насколько у них это получилось, учитывая, -таки, какие размеры пособий по безработице для граждан предпенсионного возраста они установили. И на текущий момент, в 2020 году, размер минимального пособия остался на том же уровне 1500 рублей, но максимальный размер пособия вырос до 12 130 рублей. При этом коронавирус уравнял как граждан предпенсионного возраста, так и иные категории граждан. Они стали получать одинаковый размер максимального пособия. После публикации материала о том, как онлайн заполнить заявление на получение пособия по безработице, мне стали приходить для вопросов, из содержания которых я понимаю, что центры занятости населения, которые обрабатывают данные заявления, вставляют палки в колеса, требуют какие-то документы, требуют прийти за документами, принести какие-то дополнительные документы, вынуждают людей соглашаться на меньшие размеры пособий. От людей в аппарате управления такого подхода, в принципе, можно было ожидать. Тем не менее, при определении вопроса о том, какой размер пособия вам положено, необходимо исходить из следующих обстоятельств. В частности, нужно ссылаться на постановление правительства 12 апреля этого года номер 485. Из его содержания следует, что все граждане, которые уволены после 1 марта 2020 года, в апреле и июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере, то есть в размере 12 130 рублей. Исключение составляет только те граждане, которые уволены за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия. Таким образом, согласно данному постановлению, если вы уволены после 1 марта 2020 года, то в апреле и в июне вы должны получать максимальный размер пособия при условии, что вас признали безработным. Этим же постановлением установлены дополнительные выплаты в размере 3000 рублей на каждого ребенка в возрасте 18 лет. Таким образом, если в центре занятости говорят вам, что вы будете получать полторы тысячи рублей, но при этом вы уволены после 1 марта 2020 года не действия, вас признали безработным, вы имеете право в течение трех месяцев в апреле, мае и июне получать максимальный размер пособия, независимо от каких-либо других обстоятельств. На этом все. Если было полезно, ставьте лайк, делитесь данным видео, подписывайтесь, если хотите. Увидимся в следующем видео.